Посмотрите, в чем проблема-то про нее просто ответ расслабля документа сейчас вот он может защитить я, мы сегодня пришли по повестке сюда а мне стали, забежал жуков мы его ждали минут наверное 30-40 забежал жуков и сказал прокурор распорядился тебя закрыть на 48 часов потому что якобы я торможу Это дело уголовное которое еще указания, 15 -15. из челябинского указания якобы какое-то о том не, не что не спасибо, что вы мне суфлируете. Нет, <соц> ну, Нет, но ну, все равно, преступник. Я, я ты... предложил а, значит, вариант. Значит, получается так, что из Челябинска поступило указание арестовать конкретно меня на 48 часов. Задержать. Ну, задержать на 48 часов. У них, не хват... у них нет доказательной базы. По уголовному делу... Нет, по по мы хотим 15. дело в суд направить. Смотрите, сейчас, все, садитесь. Нет, как-то решить. Так, я за. Человек не, хочет, ну, ты ну, как, как? не хочет. Человек хочет решать, а они... Я сама прихожу по повестке есть, сюда. Она ся, вот больной, Пойдешь, отдохну, а, а он телефон отключил и не... А, а... а, за... а, а юриста да. а а а а можно взять. взять? Так а, юрист, то, а, можно взять. Взять. а юрист, то можно взять? А можно взять? Thank <laughs> you.